Привет, на связи Мария Влицова. Сегодня мы будем снимать небольшое видео прямо с Северного Кавказа. Так всегда происходит, когда я начинаю говорить, сразу начинается какой-то ветер. Сейчас я нахожусь на Северном Кавказе. Я не знаю, ребята, видите вы за мной горы или нет, но они прямо на горизонте, и они очень высокие. Возможно, просто камера их не возьмет, но я попробую снять отдельно. Сегодня мы стартуем с вами такую рубрику на нашем YouTube канале как спроси устав это будет рубрика э, ответов на вопросы потому что в последнее время особенно нам постоянно задают разные вопросы и чаще всего они одни и те же и так как у нас сейчас канал набирает популярность то мы решили отвечать на вопросы в виде коротеньких маленьких видео но для вас я надеюсь это будет полезно поэтому прямо сейчас давайте мы с вами эту традицию начнем и первый вопрос который нам постоянно задают, это а, не могу сконцентрироваться на работе, я пост постоянно туплю, а, что мне делать, чтобы а, начать эффективно работать. На самом деле, для того, чтобы... А, на самом деле, существует три фактора, почему а, вы... Постоянно тупите и не можете работать эффективно и сконцентрированно. Первый фактор – это постоянные отвлекающие факторы. Это могут быть ребятишки, которые дома находятся, это могут быть телефонные звонки, это могут быть социальные сети, все что угодно. Это все, на что вы отвлекаетесь в процессе работы. Второй момент – это нет энергии, то есть вы занимаетесь тем, что, может быть, вас не вдохновляет или вы просто не высыпаетесь или что-то еще. Третий момент – это э, может быть неэффективное время работы, то есть не то время для работы, которое вы выбираете. Теперь, э, буквально несколько советов, что нужно сделать для того, чтобы у вас все получилось. Во-первых, выберите для себя Ваше эффективное время для работы. Что такое эффективное время? Это то время, когда вы наибольшим образом включаетесь в работу. Это то время, когда вам нужно минимальное э, количество времени для того, чтобы понять задачу и быстро ее выполнить. Подумайте, э, как у вас происходит весь рабочий процесс. Например, я могу э, рассказать вам про себя. Я э, э, эмпирическим путем выяснила, что у меня самое эффективное рабочее время, это рано утром, где-то примерно с пяти до восьми утра, и вечер. Вечер примерно с восьми вечера до одиннадцати. Это самое эффективное время, когда я могу сделать максимальное количество работы. Поэтому... Я работаю только в это время, и во все остальное время я просто даже не беру рабочие дела в руки, потому что я понимаю, что я просто буду на них сидеть, смотреть и ничего не делать, потому что это не мое время. Второй момент, который нужно здесь усвоить, это энергия. Энергия ⁇ это жизненный наш ресурс, благодаря которому мы делаем те или иные вещи. На самом деле, вот управлять энергией – это несложно. Есть, конечно, там специальные тренинги на этот счет, но я придерживаюсь простых правил, которые я внедрила в свою жизнь, и я советую вам это сделать. Первое – ложитесь спать рано и просыпайтесь рано. Я понимаю, что для некоторых людей это, это сложно, и человек может мне сказать, что, слушай, Маш, я там всю жизнь встаю в 3 часа, ложусь, точнее, в 3 часа ночи, встаю в 9 или в 10 или в 11, и мне вообще нормально, кайфово. Ну, да, окей, хорошо, но вы не будете работать эффективно и, скорее всего, ваш световой день очень короткий. Соответственно, вы очень мало успеваете сделать за день. По себе могу сказать, что я такая же была и я очень любила работать ночью. Но сейчас я последнее время встаю очень рано, примерно в 6-7 утра и ложусь очень рано, примерно в 9-10 вечера. И таким образом я растянула свой световой день, он у меня стал больше, длиннее и я больше успеваю сделать за этот день, что позволяет мне работать эффективнее следующий момент это Здоровое питание. Здоровое питание, понятно, об этом очень много книг, об этом очень много видео. Вы можете без меня найти и определиться для себя, что для вас будет самым лучшим вариантом в плане здорового питания. Для себя я определила, и у меня сейчас примерно 4-5 раз в день мы кушаем. Маленькими порциями это здоровая пища. Никаких сладостей, хлеба и прочего. Еще немаловажный фактор – это то, чем вы занимаетесь. Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то у вас не будет э, такого состояния, когда вы, знаете, утром встаете на работу и вам вообще не хочется идти на работу, потому что вы ее просто ненавидите. Вот если вы будете заниматься на удаленной работе именно тем, что вам нравится и тема, от чего вы получаете кайф, то такого состояния вы просто не будете испытывать. Поэтому я вам искренне советую найти то дело, которое вас вдохновляет, и то дело, ради которого вы будете утром подрываться с очень большим количеством энергии, собираться и просто идти работать. Это маленькие советы, которые можно просто начать использовать. Попробуйте использовать их в течение одного месяца. Посмотрите, что у вас будет. Есть очень классный способ развивать себя в принципе в жизни это постоянно тестировать. Если вы будете постоянно тестировать и будете смотреть, как, какие результаты у вас, вас получаются, как реагирует ваше тело, как реагирует ваша в конце концов душа, эмоции, то вы найдете вот таким эмпирическим путем вы найдете то, что подходит именно вам. Я желаю вам больше энергии, я желаю вам больше эффективностью в вашей работе делайте то что вы сейчас делаете у вас все обязательно получится если вам понравилось это видео то ставьте лайк прямо под этим видео и подписывайтесь на наш youtube канал на нашем youtube канале очень много видео полезных как по удаленной работе по развитию и так далее кстати смотрите следующее видео она будет находиться где-нибудь вот здесь и до встречи с вами была мария облицова пока